Крипипаста – это когда ты только посмотрел на стену текста, а у тебя уже намокли штаны. Крипипаста – это когда в комнате всего-навсего перегорела лампочка или задребежал холодильник, а ты убегаешь из дома с такой скоростью, что через 10 минут тебя находят на мексиканской границе. Крипипаста – это когда ты придумываешь героя и пытаешься доказать, что они мэри но мы это знаем, что так оно и есть. Крипипаста – это когда ты пишешь в комментариях, что смеешься над фильмами ужасов, а на деле забиваешься под одеяло и хныкаешь, сжимая свою плюшевую мишку. Крипипаста – это когда ты говоришь, что ты маньяк-убийца, а потом мама зовет тебя пить теплое молочко и ложиться спать. Крипипаста – это когда маленькие девочки рисуют яой с призраками и убийцами. Крипипаста – это когда «Нет, мам, я не поклоняюсь сатане, это просто рисунки залга». Крипипаста. Это когда под фото расчлененкой пишут фу-фу-фу или ми, ми ми считая это оригинальным. Крипипаста. бесценно. Для всего остального есть мастер -карт. Раз, два, три, четыре, пять. Джефф идет людей искать. Пять, четыре, Три-два раз. Молитесь, чтобы не нашел он вас. Людей он любит убивать. И их мучения наблюдать. Джефф, Джефф, мальчик, Джефф. Безумная улыбка. Это не блев. Белая куртка мелькает в ночи. Скоро прольются кровь и ручьи. Пристальный взгляд, не мигающий глаз. В ступор введет любого из вас. Хищный оскал на белом лице. Вам сообщает о близком конце. Черные волосы, словно смоль. Вас ожидает мучение и боль, Джефф. Джефф мальчик Джефф, безумная улыбка, это не блев. Белая куртка мелькает в ночи, скоро прольются кровью ручи. Парень безумен, это факт. Вам устроит он вечный антракт. Если увидишь его ты в ночи, то не стесняйся, громче кричи. Парень другим причиняет боль, такая уж у него по жизни роль.